Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». У вас есть еще одна очень интересная история, ваш личный блог, который называется «Мысли маркетолога». Расскажите, о чем, о чем вы общаетесь с своей аудиторией и что чаще всего у вас спрашивают вот в этом вот диалоге. Это мой личный блог, как вы правильно сказали, мысли маркетолога. Именно мысли маркетолога там и пишу, но они нацелены исключительно на одну аудиторию, это руководители частных клиник. Угу. Это не маркетологи клиник, это не государственные в основном клиники, я ориентируюсь на руководителя частной угу. клиники. Как ему, бедному, разобраться, где он теряет деньги? как не терять деньги, как понять, что работает, что нет в маркетинге, и именно для его клиник.